Подводя итоги 2021 года, родительский комитет вместе с тренером Маргаритой Скрипченко провели 25 декабря в совхозе имени Ленина отчетный концерт соревнования по художественной гимнастике. Нормативный ОПП. Ласточка. Ножницы. Кувырок вперед. Складочка. Соревновательная программа включала в себя демонстрацию общей физической подготовки, групповые выступления, показательные номера и открытый урок хореографии. Всего в соревнованиях приняло участие 50 человек. Возраст самой младшей участницы – 2 года, а самый старший – 11 лет соревнования посетил директор зао совхоз имени ленина павел грудинин родители и спортсменки горячо приветствовали его появление Он выступил с речью и наградил всех участниц призами, учрежденными трудовым коллективом народного предприятия. Я помню, что главное в этом спорте, это как у нас. Даже если очень тяжело, если трудно, надо улыбаться. Улыбаться, делать вид, что ничего не происходит. Мы сейчас находимся то же самое и делаем. Улыбаемся, даже если не очень все хорошо. Кто-то, если говорит, что Россия великая страна, потому что много вооружений, неправда. Мы богаты вот этими детьми. Спасибо вам большое, что они у нас есть. Хотим пожелать вам, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как и Но нет, это пробовать не надо, а в ту, которую мы производим. И мы хотим пожелать вам и вам, дорогие родители, чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы дальше радовали нас вот этим прекрасным пополнением, а, которое у нас есть. Спасибо вам большое, здоровья, счастья и с Новым годом! В завершении состоялось торжественное вручение сертификатов о присвоении юношеских разрядов по художественной гимнастике. Очень трогательным выглядело награждение самой юной спортсменки, которой на этот момент исполнилось только два годика. Дорогой Павел Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы делаете для наших детей. Спасибо вам огромное за то, чем сегодня занимаются мои лично дети. 27 лет живем в совхозе, и ни минуту не пожалели, и никогда отсюда не уедем. Будем всегда преданы вам. Спасибо вам огромное. Наши дети большие молодцы, и это э, все благодаря нашему тренеру, конечно, хореографу, и... Естественно, Павлу Николаевичу. Мы благодарим его за их счастливое детство. Мы здесь не занимаемся, то есть нас пригласила Маргарита, потому что она у нас раньше вела. Вот, и поэтому мы здесь. Здорово было посмотреть, как у вас тут все. Спасибо большое за приглашение. С каждым днем мы улучшаем свои результаты. Нас стало больше, если сравнить вот с нашим летним отчетным концертом. И в целом программа, мне кажется, была достойная. Дети показали то, чему научились. За этот период мы уже работаем почти год. Вот, Поэтому я думаю, что дальше будет только лучше. И Я хотела бы поздравить всех с Новым годом, пожелать, чтобы будущий 2022 год принес нам множество улыбок, свершение всех целей и больших-больших высот. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, красоты, любви и исполнения всех-всех-всех ваших заветных желаний. «С наступающим Новым годом вас!» Соревнования завершились, но впереди у тренера грандиозные планы. Маргарита Евгеньевна нацеливает своих подопечных на выступления на крупных турнирах и выполнение более высоких спортивных разрядов. И пусть вас, наши уважаемые зрители, эти амбициозные планы не удивляют, ведь художественная гимнастика – спорт юных. Мы же будем следить и рассказывать о новых победах наших юных землячек в 2022 году. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. До скорого.